концепция лени. Лени нет. Одно из Лень это вымышленное существо, которого не существует. Кто-то один его придумал, остальные поддержали, потому что очень удобно сваливать на какое-то божественное вмешательство, на сверхсилу, на то, что не понимаем. Таким образом мы сваливаемся и становимся какими-то там э, древними людьми, которые башкам поклонялись. Да? И Нету лени, это выбор. Если вы не хотите звонить, то вы выбираете не звонить сейчас, если вам лень звонить. Значит, вы делаете выбор, не звонить. Понимаете, если утром встает, такое в воскресенье, а завтра начну бегать, точно, класс, да. уже все пресс представили, такой на пляжик придут. все класс, класс, в понедельник, там да нет. Это лень, ой, лень, точно, вот же она, лень, поклоняюсь тебе. Это выбор, вы выбираете не бежать ответственность на вас верните себе бляха ответственность mm -hmm. всем здесь за 22 как минимум. взрослые люди нет папы и мамы на которых можно свалить сваливать на генетику и еще прочую хрень лень генетика не передается это конкретно ваша сознательная ответственность и другой вариант другая сторона медали если вы выбираете не делать не нужно себя за этому дохать mm -hmm. вот я а Нет, возможно, вы реально уже настолько заморочены, уже так устали, вы задолбались, что, может, и отдохнуть нужно. Это тоже сознательный выбор. Я выбираю отдохнуть. И умение с этим балансировать делать из вас мегаэффективного, успешного человека. Вторая концепция лень. Лень — это или же недостаток ресурсов, или избыток сопротивления. Как это выглядит? Ну позвоню я ему. То есть вы такой, звоните или нет? И такие, за, за. А, а внутри мозг сам в другой комнате закрывается от вашего сознания и такой думает, ну позвоню я ему. Это все за долю секунд. Ну и шо? что? Что я ему скажу? А чем мы лучше? Да? И он меня вот спросит, вот такое вот, типа, а чем вы лучше? А я не знаю. Потом вы такой раз, и вы не понимаете, почему вы, вам руку тянете она назад мы да? ее кладете она назад от телефона потому что внутри внутри вы сами для себя понимаете что это из недостаток ресурсов нет чего материала вот этот вы не выписали себе на листик его нету вы не понимаете в чем бить куда ему стрелять в какую точку как его цеплять либо же избыток э, сопротивление дверь ну, телефон не работает. Да, вы настолько уставшие, что нет сил уже общаться, вы уже возненавидели людей. За этим нужно следить. Это понятно?